Здравствуйте, я Леся, это Настя. Мы решили принять участие в проекте Галь для того, чтобы сказать всем людям, что все равны. Иногда в мире происходят очень страшные вещи. Люди ссорятся, делят друг друга на какие-то категории, боятся друг друга почему-то, придумывают себе какие-то лишние проблемы. Но несмотря на это, есть в мире такие люди, как мы, которые верят, что мир все равно очень прекрасен именно потому, что в нем есть такие разные люди, какими бы они ни были. И каждого человека есть за что ценить, за что любить, и каждый человек достоин в этой жизни счастья послания. Мы любим друг друга. Кто-то знает об этом, кто-то нет. Но. Это не потому, что мы не готовы об этом сказать. А просто потому, что мы не считаем это какой-то характеристикой нас как личности. У каждого из нас есть свои достоинства, есть свои недостатки. но Мы все одинаково ходим по улицам этого города, сталкиваемся где-то в магазинах, в маршрутках, неважно где. Может быть, с кем-то из вас мы вместе работаем. Может быть, с кем-то из вас у нас есть общие интересы. Но нам бы хотелось, чтобы люди улыбались друг другу просто так, не за что-то, а за то, что, чтобы каждый человек мог подумать, что он проснулся этим утром, он живет в этом прекрасном мире. И это очень прекрасно, потому что на самом деле этого могло не быть. Кто-то хорошо разбирается в политике. Кому-то нравится жить в стиле свободного художника, у кого-то карие глаза, кто-то продолжает учиться, получать от этого удовольствие. Вот. И что нас разделяет? Ничего нас не разделяет. Люди могут быть хорошими или плохими, независимо от этого всего. Независимо от того, как они живут и что им нравится. И на самом деле, когда каждый это поймет, то мир станет действительно лучше, и жить всем станет лучше, и никто друг друга не за что не будет осуждать. Еще мы очень хотим поддержать тех людей, которые сейчас пока еще находятся только в поисках своего счастья, которые только идут к тому, чтобы их счастье было безупречным. На самом деле мы все стремимся к одному и тому же, к счастью, к счастливой жизни, к тому, чтобы найти друг друга в этом мире. Поверь, ты не один. Если даже сегодня тебе плохо, то завтра, послезавтра, неделю две тебе станет легче. Ты найдешь человека, которого, который тебя поддержит всегда, который будет рядом с тобой, неважно какой ты ориентации, неважно кем ты работаешь, неважно как ты выглядишь, но он будет рядом. А еще у каждого своя вера. У нас вера такая, что если мы пришли в этот мир, если нам кто-то сверху позволяет быть настолько счастливыми, если он позволил нам наслаждаться этой жизнью, найти друг друга, и чувствовать то, что мы чувствуем, значит, мы этого достойны. Все будет хорошо, все в наших руках, давайте стремиться к лучшему. Просто верь в себя, ты не один.